Угу. Сегодня что... солнечный день, это А, <laughs> нам повезло. А, сегодня мы собирали топинамбур. Я даже в жизни не слышала это название, но теперь я знаю, что такие большие, высокие... А, что это? Это груша, да? Это вот груша. А, земляная груша. Земляная груша это. Угу. Теперь я знаю, очень красивые цветочки. Такие высокие, и они желтого цвета. Теперь мы собираем рябину, как оказалось, для варенья. Поэтому, может быть, даже попробуем. Ну, я вообще-то все это делаю вместе с вами, поскольку на все уже рассказала, но я просто к ней присоединяюсь. А день, правда, сегодня очень чудесный. Да, Что нового хочу сказать... Нет, не нового, черт, она все сказала. Очень хочется попробовать вот варенье из рябины, потому что я обожаю варенье, но варенье из рябины я еще пробовала. День чудесный сегодня. Даня, тут все Лучше всего косой, потому что там намотает, по-любому. Я вчера Молодец, начал траншею копать дренажной до участка, потому что у нас тут и заболочены по весне и по осени вот эти вот ряды. И в сезон дождей даже вот сейчас были некоторые грядки заболоченные там Меха, ничего не выросло, Поэтому придумали такую каналу. Вот она уже заполняется водой. На следующий день буквально там похорошела всему. То есть вода оттуда ушла, с прохода ушла, можно ходить не хрюкнуть ногами, а вода вся стоит в канале. Поэтому мы будем сейчас копать эту канал вдоль всех рядов нашего лесополя, соединять такую сеть и уводить в лес.